так друзья всем привет сегодня сделаем годную и полезную и самое главное простую самоделку из уголка которая будет помогать мне в домашнем хозяйстве уголок у меня 45 на 45 миллиметров толщина стенки четверка для начала делаю два одинаковых куска длиной по одному метру делаю отметку зажимаю в тиски и отрезаю Далее укладываю уголки на верстак, фиксирую их подручными средствами и раскладываю петли по краям для дальнейшей разметки. С помощью автоматического керна с Алиэкспресс делаю отметки для дальнейшего сверления, затем подбираю подходящее сверло по металлу и перехожу на сверлильный станок. Сверла хорошие, поэтому жалеем их и добавляем масло. А если сверлилки нету, то и шуриком на пониженной передаче и с хорошим прижимом можно вполне справиться. Отверстия у нас готовы, далее в бой вступает метчик и нарезаем резьбу под болты М6. Отверстия в петлях я также решил немного увеличить. Ступенчатое сверло лихо с этим справляется, тоже с Китая. Да и вообще, ссылки на весь китайский годный инструмент есть всегда в описании. Все проверено личным опытом, я рекомендую заглянуть. Далее размещаю петли на свои места и притягиваю болтами под шестигранник. Теперь нам понадобится полоса металла, толщиной она у меня тоже 4 миллиметра, а длиной около 80 сантиметров. Тут уже все индивидуально, зависит под что вы затачиваете свой станочек. Кто еще не понял, это один из самых простых листогивов, сейчас все увидите. Резьбу нарезал также и в уголке, а в самой полосе рассверлил отверстие для свободного хода под болт. Болт у нас непростой, для удобства взял сразу с барашком. Ну и подровнял все лишние хвосты. Ручки решил сделать из куска профильной трубы, которая валялась под мастерской. Отрезал два куска по 30 сантиметров. И чтобы ускорить весь процесс, приварил сваркой. Хотя можно было тоже посадить на болты, но так быстрее и проще. Далее все заготовки прошел лепестковым диском и подготовил к покраске настроение синий ну вот и все станочек наш готов еще добавил пару отверстий чтобы закреплять на саморезы к верстаку основная первая его задача это гнуть листовой металл одарен а листогиб получился довольно хороший и со своей задачей справляется на отлично обязательно поддержите меня лайком и подписывайтесь на канал